Привет, друзья! Давненько я ничего не снимала, на это были свои причины, а сейчас наконец-то появилось желание что-нибудь снять. В декабрь выдался насыщенным, было очень много заказов, сейчас заказов практически не будет, и поэтому я решила перед тем, как выйти на работу, снять несколько видео, чисто даже для себя, потому что я соскучилась по монтажу, ну и просто запись таких видеороликов доставляет мне некое удовольствие. Хватит болтать, давайте приступим и что-нибудь уже сделаем. А, например, сделаем мы мешочек с рунами. Руны будут каменными, с гравировкой ручной. Мне подруга привезла такие наборы камушков. Купила она их в обычном магазине для аквариумов. Вот, они абсолютно разные фракции. отсортировала вот, всякие разные у них различаются размеры форма ну, это обыч обычная галька она не очень плотная то есть алмазные боры вполне себе прилично их гравируют вот они абсолютно все разные Даже есть какие-то светленькие. Вот, и теперь наша основная задача это набрать 24 руны. В наморе должно быть 24 руны. Это стандарт. Но есть еще 25 руна, она называется пустая руна, но ее в основном не используют ни в гадании, нигде. Поэтому я делаю наборчики из 24. Вот. Значит, сейчас нам нужно отобрать 24 более-менее одинакового размера камешка. И после того, как мы отобрали примерно одинаковые, нам нужно сделать гравировку. Для гравировки я буду использовать бормашинку, у меня это Strong 204, с насадкой с алмазным покрытием, то есть алмазный бор. Камень я немного смочу, чтобы бор, чтобы бор не перегревался. Хотя на самом деле здесь нужно совсем немного сделать проточку, поэтому бор не успеет накалиться и как-то попортиться. Для начала нарисуем карандашком руну. А теперь обязательно одеваем защиту для дыхательных путей и глаз, потому что каменная пыль нам в легких ну, совершенно не нужна. Достаточно глубоко я сделала гравировку, чтобы краска со временем использования рун просто ну, не выбралась оттуда. И таким образом делаем весь набор. Вот такой наборчик у нас получился. Все руны выгравированные. И сейчас нам нужно, в принципе, они не так красивые. Ну, то есть виден рисунок, четко но я все-таки хочу его сделать цветным у меня есть вот такая серебристая краска акриловая и мы сейчас и будем делать я выбрала не белую а я выбрала серебряный цвет ну, немножко сделать <связано> условно побогаче Роны а также беру влажное полотенце бумажное ну, или тряпочку как-нибудь, чтобы сразу вытирать руну а полотенчика, чтобы краска не успела засохнуть и осталась только там, где нам нужно. Беру любую кисть и буду наносить краску. наношу обильно, чтобы она была, ее было достаточно много в самой гравировке. Вытираю об поверхность, чтобы полотенечко не попало в гравировку, тем самым она оттуда не выходит. И вот так у нас получается. Акрил остается только в месте гравировки. Ну и продолжаем так со всеми рунами. Так, ну что, вот я покрыла всю резьбу акрилом. Получилось вполне симпатично. И теперь мне осталось сделать одно действие, это покрыть земленым маслом. Когда масло минерализуется, камни приобретают такой вот блеск. Вот, и выглядит более симпатично. Вот так выглядит камешек без покрытия маслом. То есть он, да, он блестит, потому что галька глянцевая, но все же есть отличия. Вот. И после покрытия маслом он становится таким вот глянцевым. А когда масло минерализуется, оно, конечно же, приглушит такой блеск, не будет таким ярким. Ну, будет примерно вот таким. Очень приятный. Приятный на ощупь. Чем-то похожий на конфетки по МНДМС. По ощущению. Ну и плюс они такие прохладные. В отличие от деревянных. Также для рун я делаю такие мешочки из кожи. Они могут использоваться не только под руны, но и как монетницы, допустим. Вот. Так выглядит. И хранятся там очень удобный на затяжке. И плюс кабурная кнопка. Вот. По мне так очень симпатично. Удобно хранить, удобно с собой носить, при необходимости использовать. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам показать на сегодня. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Пока!